Все спят, все обнимают Тишку. Да? Эти камки мои здесь, тоже к У нас символьку не видно, не только глаза он, Вот ну, скажи, вот он я, вот лапу покажи, вот лапа светлая у меня. Что такое, не могу понять, что такое у него. сейчас посмотрим красота здесь тишка вот тишка ты наш тишка сделал ты нам все все настроение портится как тебя только видим такого больного ладно ребята я посмотрю что у него на шее